Нагадаю, что Украина 24. Мы продолжим нашу размову с шановным Рамисом Юнусом. И а, хочу сразу перейти к вопросу, который мы значит, часто обсуждаем. Это, конечно, очень важный вопрос Турции. Потому что, ну, как пишут сейчас многие там СМИ, Турция якобы блокирует а, вступление в НАТО а, Финляндии и Швеции. Вот что вы скажете по этому поводу? Очень важно в этом вопросе э, понимать, э, откуда ноги растут и почему сегодня вот такая какафония пошла совершенно не в том направлении, э, которое должно бы э, на самом деле показывать э, реально, какие претензии, например, предъявляет сегодня Турция и вообще какое отношение и имеет это к войне, которую развязала Россия против Украины, и имеет ли она вообще какое-то отношение. В моем понимании, в моем понимании, то, что происходит сегодня между Швецией, Финляндией и Турцией, и претензии Турции в этом вопросе, не имеет никакого отношения напрямую к Ленлизу, финансированию, совещанию в Ронштайне, поставкам оружия и ко всему тому, что делает сегодня коллективный Запад и где активную роль играет та же Турция. Вот. Поэтому этот вопрос чисто политический, и этот вопрос в первую очередь связан со шкурными интересами той же Швеции и Финляндии, которые на фоне того, что сегодня они увидели, как Россия реагировала на перспективы прозападной ориентации той же Украины. Естественно, они решили обезопасить себя и подали эту заявку. Тут очень важно обратить внимание, в первую очередь украинцам, тем же грузинам, и всем тем, кто сегодня реально на самом деле поддерживает Украину, задаться было бы вопросом таким. А почему в 2008 году, когда Украина и Грузия подавали свою заявку на прием в НАТО, тогда не было к ним вот такого отношения, которое сегодня мы видим по отношению к Финляндии и э, Швеции? Это озвучивает сегодня Турция, потому что это может озвучить Грузию Финля... и Украину, никто не слушал. Им сказали ПДЧ, им сказали про многие реформы. Саакашвили, который провел те реформы в своей стране, который сегодня сидит в тюрьме, и о судьбе которого на Западе не парится. Все те, кто сегодня э, рут рубашку за Швецию и за Финляндию. Они забыли, что есть такой президент Грузии, который сделал намного больше, чем сделала та же Албания и та же Венгрия и другие страны, которые сегодня там находятся, в этом блоке. И в Евросоюзе находятся. А Грузию и Украину. Украина вообще в 2008 году не имела никаких территориальных проблем, которые могли бы стать основанием, чтобы их не принимать. На Востоке есть такая поговорка, которая говорит о том, что там, где нет равноправия, там присутствует лицемерие. И вот отношения Грузии и Украины в 2008 году со стороны этого коллективного Запада и в первую очередь со стороны Франции и Германии и всех тех, которые сегодня подпевают вот, и критикуют ту же Турцию, они заблокировали этот вопрос, тема Грузии и Украины. В то время как Турция наоборот выступала за. Посмотрите на отношения Турции к Грузии, Аджария, конфетка, и сравните ее с Абхазией. То, что сегодня вы видите Аджария, это продукт политико-экономических взаимоотношений стратегических между Турцией и Грузией. И, конечно, и Азербайджан. Вот эти три страны, они сделали это. Это не сделали ни США, ни Франция, ни Германия. И не все те, кто сегодня рубашку рвут за Швецию и Финляндию. Включая этого, не сделали ни Швеция, ни Финляндия. Теперь дальше, касательно той же Украины. С 2014 года. Тема Крыма. Как себя велела Турция, и как себя велела Швеция, Финляндия. Франция, Германия. Что Франция, Германия в обход эмбарго продавала оружие России. И все другие. Чем занимались те годы. А чем занималась Турция? Тема Крыма, крымских татар 3,5 миллиона живут. Они в Турции живут. Они не живут ни во Франции, ни в Германии, и не в Швеции и в Финляндии. Это персонально надо это озвучивать. Потому что там, наоборот, живут совершенно другие люди, которые выступают против Турции. Там живут курские сепаратисты. Теперь сепаратизм, который Турция озвучивает. Там Баффи это что? Сепаратизм сепаратизм. Приднестровье, сепаратизм. В Абхазии, в Южной Осетии, на Горном Карабахе сепаратизм. И курдский сепаратизм. Это что за двойные стандарты? Это сукин сын, но это наш сукин сын. Так получается. Это тот же сепаратизм. И Турция в доктрине своей национальной безопасности ставит вопрос ребром решить этот сепаратизм. И она, это и до Эрдогана так было. И после Эрдогана так же будет. Это судьбоносный вопрос для Турции. Потому что на границе между Сирией, Ираком и Турцией живет порядка 40-50 миллионов курдов. Из них почти половина живет на территории той же Турции. И там, где в Ираке они живут, в Сирии, естественно, Смотрите, во времена Советского Союза, Советский Союз Советский были созданы две организации. Террористические организации, Организация Освобождения Палестины и Курская Рабочая Партия против Израиля, это палестинская организация, и против Турции, это курские э, боевики. Почему? Потому что во времена противостояния Советского Союза и э, США, глазами и ушами Соединенных Штатов, НАТО, там была Турция на этой границе. А э, Израиль был союзником Соединенных Штатов. Советский Союз развалился. Теперь у них появились новые хозяева. Вот у Организации освобождения Палестины европейцы, у Курской рабочей партии европейцы. Просто у Израиля за ними стоит США, который является основным союзником, не НАТО. А у Турции, оказывается, никого нет в этом вопросе. Европейцы стали поддерживать Курдов. Вот этот сепаратизм. То есть они взяли флаг от России сегодня к себе. Что должна делать Турция? Собственными силами решать эти проблемы. Порядка 50 тысяч турецких солдат, солдат НАТО за эти годы погибло. И теперь простой вопрос. Как должна решать Турция? Турция просит петриот. Не дают Петриот. Турция идет, берет стратегического противника С-400. Она их не поставила, на... они сегодня не работают, но они на складе, так сказать. да Но это был политический вопрос. Сделали эмбарго, лишили Турции f 35 этой программы, f 16 И Швеция и Финляндия также приложили к этому руку. Но в первую очередь Франция и Германия, и США их поддержала в этом вопросе. Как должна себя вести та же Турция, когда вот эти страны теперь хотят вступить в этот клуб, где Турция является. 70 лет одним из ключевых членов этого, этого блока. Обратите внимание, в Евросоюз Турцию не приняли тогда же, когда в 2007-2008 году. Почему? Это христианский клуб, да? Там мусульманам делать нечего, мусульманам в экономических вопросах места нету. А вот там, где воевать надо, кровь проливать с 52 -го года. Турки регулярно присутствуют. Это двойные стандарты, двойные стандарты. Конечно, Турция это не Грузия и Украина. Она более авторитетная страна своими возможностями. Вот и она ставит вопрос ребром. В опасательно Швеции, Финляндии, касательно курских сепаратистов, которые окопались у них в стране. Хотите, чтобы вы приняли, вас принимали бы? Возьмите их, выгоните из своей страны и скажите, что это терроризм, что это террористическая организация. Мы выступаем против сепаратизма касательно члена НАТО Турции. Что касается всех других стран НАТО, ежели мы сегодня в одном окопе и поддерживаем Украину, Темой Ранштейна, где Турция играет ключевую роль. Турция играет ключевую роль по многим вопросам касательно Украины, включая гуманитарную, тему Азов-Стали. Это не США решает, не Франция, не Германия, не Швеция. Одну из ключевых ролей. Не хочу на эту тему спекулировать. Когда закончится, тогда на эту тему все станет. Все поймут, кто что делал, а кто просто играл, в какие игры. Поэтому, если это так, хотите консолидацию сохранить, давайте закроем эту тему раз и навсегда. Разное не всегда. Это что значит? Э, тема сепаратизма будет закрыта. Возвращайте F-35, F-16 и все остальное. Кончим эту тему, потому что это ключевой союзник, который 70 лет занимается этим. А мы что видим? Посмотрите, какая идет агитация. Хорошо, это делает российская пропаганда. И им подпевают э, эти, которые в Европе находятся. Такие как Макрон, Шольц, Сильвия Верускони. Здесь в газете «Нью-Йорк Таймс» лоббируют эти такие статьи продажные. Но почему этим занимаются все те, кто выступает на ваших каналах, уважаемая Наташа, те, которые представляют как будто бы российскую либеральную оппозицию, такие как, например, уважаемый Андрей Пьянковский, уважаемый Гарри Каспаров, которого я лично знаю, моего земляка. Почему бы сегодня, говоря правильные вещи в этом вопросе, вы сегодня у вас какая-то патологическая, может быть, генетическая, не знаю, персональная неприязнь той же Турции ко всему мусульманскому или персональная к Эрдогану, до Эрдогана такой же был сепаратизм. И завтра это будет, если это будет продолжаться. Вещи надо занимать своими именами. Сепаратизм, он для всех сепаратизм. Территориальная целостность, она для всех территориальной целостности. С Так же, как для Грузии для Украины. Поэтому, например, у меня претензии к российской либеральной оппозиции какие были? После Второй Карабахской войны. Заметьте, сегодня они Донбасс поддерживают Украину. Два года назад они пели такие песни. Они говорили все то, что говорят Соловьев и Скобеева. Включите, посмотрите. Да, два года назад. Те же тезисы. То есть там они поддерживали Армению террориста, за которыми стояли вот, э, российское средство массовой информации. А сегодня они поддерживают Украину. что за двойные стандарты? То есть, и поэтому сегодня, когда они критикуют Турцию, почему вы не критикуете так сильно Германию, Францию, которые продавали оружие в ход эмбарго? Может, Турция продавала в ход оружия эмбарго? Понимаете, вот это все надо озвучивать, а не выдавать желаемые здесь. Вам кто-то не нравится? Это ваше личное дело. Но если вы выходите на канал сегодня, если мы сегодня как будто в одном окопе находимся, и вы не надо будоражить украинское общественное мнение. Украинцы должны знать, что кто сегодня реально на стороне Турции, э, Украины? Это Соединенные Штаты, это Великобритания, это Турция. Великобритания и Турция работают годами в связке касательно Крыма, касательно всего того, что касается. Кстати, Великобритания. Сняла все претензии, которые касались Турции в военно-техническом сотрудничестве. Потому что Великобритания понимает значимость Турции. Великобритания это не представитель российской либеральной оппозиции. И это не Швеция и не Финляндия. Они знают значимость Турции в этом политическом блоке. И знают то, что делает сегодня Турция касательно той же Украины. Поэтому все должно быть честно. Ежели мы выходим на экраны, мы позиционируем себя экспертами, давайте не выдавать желаемое за действительно. Давайте точно... Потому что украинское общество сегодня должно понимать, какие игры идут. Вот я, гражданин Америки, живу здесь. У меня, видите, я с первого дня, вы свой свидетель, уважаемый Наташа, я критиковал жестко. Почему я сегодня я мягче? Потому что я вижу, что машина двинулась в нужном направлении. Я не демократ, не республиканец. Мне до лампочки, кто там сидит в Белом доме. Я буду поддерживать того, кто будет поддерживать реальную Украину. Они будут играть в эти игры, как вот эти 11 сенаторов или там несколько десятков этих конгрессменов. Сегодня Байден пошел в нужном направлении. Но есть люди, которые не хотели бы, чтобы это так было. Надо за этим следить. Это Америка, демократическая страна. В Нью-Йорк кто-то опубликовал эту статью. Лоббирование здесь разрешено законом. Так почему бы на эту статью не дать 2-3 статьи намного похлеще? И дать по мозгам тому, кто это написал. И редакции, или позвать их в Бучу, в РПН, глазами показать вот это все. И это должны делать в первую очередь политическое руководство, главный спикер Украины, все гражданское общество. Вы четко должны сегодня заявлять на весь мир, что вы хотите и как вы видите свою победу. Ежели вы скажете, возврата к 24 февраля нету, Тогда и в Европе, такие как Берлускони, такие как Шольц, такие как Макрон не будут эти песни петь. Они могут эти песни... Вы вспомните, что они говорили два с половиной месяца тому назад, месяц назад, что они говорят сегодня. Они сегодня говорят это так, потому что Россия понимает, что ситуация аховая. Уже не так все, как было два с половиной месяца назад. И сегодня есть возможность как-то проточить Минск-3. И давайте все бросим вперед. Они дали вперед, посмотрите, всех. Они даже вот эту тему Швеции и Финляндии стараются использовать против той же Турции. Кто это делает, в первую очередь? Вот все те, кто лоббирует интересы того же Кремля. Если интересы Кремля вы лоббируете, так, дорогие мои, зачем вы сегодня э, рубашку рвете за Украину, особенно те, которые выступают критиками той же Турции? Мы же должны понимать, что шестой пакет санкций не принимают. Почему? Кто лоббирует это? Та же старая Европа. А еще в перспективе седьмой пакет. Потому что им нужен новый Минск-3. Они понимают, что Украина, если выстояла первые э, вот эти два с половиной месяца, если это поставки начнут поступать, да, реальные, они будут поступают. Я довожу до вашего сведения. Пентагон на официальном брифинге сказал, иногда утром загружается, вечером это уже на территории Украины находится. То есть здесь понимают, что ленд лиз это США, США это принимая такие решения, они понимают, это страна победитель. Как 80 лет назад она не может сегодня не принять такого решения, которое завтра не даст победу той же Соединенным Штатам и их союзникам. ударит по имени США. Поэтому, если США принимают это решение, вы должны понимать, что в Европе огромное количество стран, которые не хотели бы этой победы. Естественно, мы будем видеть вот это лоббирование, вот эту какафонию со всех сторон. И поэтому я не хотел бы, чтобы те, которые сегодня реально хотели бы победы Украины, может быть, не понимая, но когда вот эти вещи озвучивают, это преступная халатность, это государственное преступление, если человек, например, был членом Совета Безопасности Украины, который, например, Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, он тоже самый, также наезжает на ту же Турцию. Прежде чем наезжать на ту же Турцию, Арсен Борисович, уважаемый, наезжать на Армению, да? Вспомните, если ваши этнические моменты вам не мешают быть объективным, вспомните, чем занимается сегодня Армения, почему Армения в ДКБ, почему Армения сегодня в армянском обществе поддерживает сегодня, и митинги да, проходят против Украины, то есть поддержку России, а в Азербайджане вы их не видите таких, в Грузии вы их не видите таких митингов, в Молдове вы этого не видите. Ну, то есть, к чему я это буду? Поэтому, когда мы хотим быть честными, мы не должны, вот знаете, вот так, нам это не нравится, потому что он мусульманин, потому что это Турция, а этот нам нравится. Здесь не религиозная тема, это политическая тема, потому что меняется э, вся парадигма системы безопасности в мире. Политическая, это касательно ООН, политические институты типа ОБСЕ будут меняться, Евросоюз будет меняться, и военная структура типа НАТО тоже будет меняться. И если вы хотите, чтобы с вами считались, с украинцами, вы должны не повторять ошибок 2014 года и не давать никому возможность вас заставить эти ошибки повторить. Вы должны вести себя жестко, как вы с первого дня вели, вот как жестко по отношению к США. Президент вам предлагает самолет, мне такси не нужно, мне нужно оружие. Посмотрите, как поменялась риторика. И дальше меняете эту риторику. И дальше меняете. Если вы приглашаете кого-то в студию, как будто он хорошие, красивые э, слова говорит, но если когда он начинает что-то не по теме нести, как говорят, пургу нести, вы их, э, э, э, говорите, а почему вы это говорите? Приведите факты. Вы сегодня выступаете против того, что Турция выступает против Швеции и Финляндии. Вот я, Рамис Юнус, выступаю также против, у меня уже мне до лампочки. Если вы хотите принять Швецию и поставьте одновременно вопрос Грузии и Украины. Четвером сразу принимайте. Этим говорите ПДЧ, политической сегрегацией занимаетесь. Эти кровь проливают за ваши же демократические ценности. Сидят Гарик Каспаров, Гарри Кимович называют Турцию диктаторской страной. Какая она диктаторская страна? Если там лидеры оппозиции, мэр города Стамбула, мэр города Анкары, мэр города Анталии, там оппозиционные партии находятся. В конце концов, в конце концов, они в обход эмбарго оружия не продают. А вот эти демократические страны, типа Германия, Франция, смотрите, чем занимаются. Да мне такая демократия до лампочки. Мне нужно, вот, например, Азербайджану, кто помог во второй Карабахской войне? Пакистан, Израиль и Турция. Мне до лампочки как гражданину Азербайджана, какое устройство в Пакистане и в Израиле. В Израиле вообще конституции нету. Мне тут не, мне самое главное, что они помогли Азербайджану в его кровавой борьбе. А те демократические страны, которые э -э -э, входили в минскую группу ОБСЕ, типа Франции, типа США, где я живу, и Россия. Они все поддержали агрессора в этом вопросе. И вот эти российские либералы также поддержали. А я говорю, мне это да, лампочку, что там в Пакистане. Это проблема пакистанского народа. Это проблема израильского народа. Это не проблема Азербайджана. Я никогда не выступлю ни против Пакистана, ни против Израиля, ни против Украины, ни против Грузии, которые поддержали политически тот же Азербайджан. Поэтому, если вы хотите, украинцы, быть объективными, вы должны четко знать, кто сегодня на самом деле вам помогает в этой войне. Это экзистенциональная ваша война. А кто играет? И Играя, и еще критикуя, наезжают на тех, кто вас реально поддерживает, спасает ваших людей созор стали и подставляет вам вооружение. Понимаете? Вот это все нужно озвучивать. К сожалению, сегодня многие стали в игры играть. Я понимаю тех, которые не понимают. Тогда не выходите в эфир. Не представляйтесь экспертами. А те, которые, наоборот, это делают целенаправленно, получая гранты или отрабатывая э, свой электорат, как это делают во Франции в той же Германии, да? вы должны это знать. И как вот Михаил Подоляков, уходит жестко. Вот так и отвечать им. Как президент Зеленский это делает? Жестко. То есть это именно так надо делать. Четко говорите, что возврата 24 февраля нет. Возврат может быть только в 2014 году. И кто сегодня? начнет с вами вот вести на этот разговор, вы знаете, что на ближайшем повороте он вас продаст, как они продали Грузию, как они в 2014 году вам продали. Вы должны четко знать, с кем вы идете сегодня в разведку. А вот эти все разговоры надо расшифровывать. Спасибо, Я... Уважаемый Рамис, ну что ж, спасибо вам за поддержку Украины, спасибо за интересный анализ. Слава Украине, до встречи. слава, до побачения. Спасибо, до побачения.